У меня было 45 долларов. В 2 45 я два дня искал, в организацию заходил, мне не давали, потому что работы у меня не было. Вот. Ну я нашел 90 долларов. Зашел 4 месяца, не мог никого пригласить. Не шли Вера была, вера, как в Бога верим, так же я верил в компанию. Я хоть эти деньги руками не трогал, но я верил. Я знал, что здесь реально деньги хорошие лежат. Я знал, что здесь реально квартиру могу купить. Почему я компанию миллион выбрал? Когда выбираем, мы все равно выбираем как-то продукт, что он продвигает, а компания продвигает недвижимость. Тогда мы поняли, хоть у нас денег нету хоть у нас сейчас людей нету, но мы подошли в правильное время к правильным компании Почему? Потому что недвижимость это тренд сейчас. Всем нужно что? Недвижимость, квартиры нужны. Зачем эта косметика да? Все, его нет Когда дома дети, да? Женя так, без, без крыши, сами без крыши. Тогда я понял, здесь я и себе куплю квартиру, и мои люди купят квартиру. Придем к этому. Тогда мы еще мечтали, компания связана с Северным Кипром, вы знаете. Мы тогда мечтали, Вот она тоже была тогда, -да. на Кипре откроем Канадскую улицу. Да, наша мотивация. Мы верили в это. И сейчас смотрите, что произошло. В апреле мы ездили, 22 человека из Казахстана купили квартиру на Кибр. Там реально все реально И скоро будет там улица Казахстанская на Вот когда, почему я пришел, я еще повторюсь, недвижимость квартир не было. Я 9 лет в браке, уже 10 лет браке был тогда 9 лет и квартиры своей не было жил с тещей э, сами родом зелени вообще колледж заканчивал в ползарском городе сами Зелени подруга познакомился поженился она мне городская и мне пришлось в городе тещи жить Такой квартир нет, дам потом маленькая колледж заканчивал медицинский не хватает вот и пока я жил я я знал что я я сделаю квартиру. Ага. Просто вопрос времени, да? Я это делаю. Мне никто не верил, конечно. За мной никто не шел. Все вот так говорят, с ума сошел. Ты вообще, а, к... почему не Северный Кипр? Ты себе возьми одну комнату, квартиру хотя бы. <соخر> <соخر> <соخر> <соخر> <соخر> не верили люди потом. Еще, знаете, что расстраивает? Расстраивает, когда твои близкие люди. Да, да, да. Когда да, не да. хочешь да, да. им дать. Да, да. Вот возьми, зайди, ну, что ты сразу деньги. Купи квартиру близким когда... Мы первым делом своим близким же предлагаем, да? Да. а когда они говорят, ой, хочешь ли то не, не верят, тогда вот. Все науксосных залов здесь. Да. Это. Люди же говорят, ты сначала, когда был такой момент, допустим, я своим рассказу, брату, там, сестре, все рисую, короче, Мало ты говоришь, Хасан Бармал, а тогда не было, пока нет, ты вот, а там вас найдет, смотришь, а он, говорит, вот так, подходит. ну, что сделаешь, и это не остановило меня, меня, анархана, вот такие, крупные, крупные видеры, нам вообще, Повезло с коллектив, знаете, Булат, анархан, все крупные, мы как-то собрались, костяк, Ему все равно, хоть за нами людей не буду все равно делали. Вы знали, вопрос времени. Сейчас чуть-чуть потерпеть, завтра будет все. Почему именно милим? Почему я на работу не вышел, да? Я же работал в больнице, я ушел. Потому что я понимал, заработать квартиру свою, это надо быть как в чурну сесть, и по тебе на 15 лет и сиди, да? Каждый ночь по 100 тысяч давай. Личной жизни нет правильно же? Работа дом, работа дома, ничего это. И яркий пример это наши родители, которые во время пенсии работают. Во время пенсии человек должен отдыхать. Она же что, она же работает? А что делать? Денег нет, нет, не хватает. И это все меня подтолкнуло. Еще в 90-е я, конечно, помню свои даже, как мои родители мучились. Сильно мучились. У нас даже масла дома не было кушать. Подсолнечное масло туда, лук положит, соль и вот тебя. середине стола поставят, хлеб макаешь и кушаешь. Просто да. Это на всю жизнь память остается, как мама, в кольцо, муки дома, муки нету, работы нет, и мать берет обрученном кольцо снимать и задает пять мешков средних сортов муки вперед. чтобы кормить семью. Это все толкает человек, это все память остается, это все за счет этого я, я мечтал, я сделаю, я и родителям куплю, их перевезу в город, и у себя будут. И за год я это сделал. Аллаха шкур я сделал. С помощью команды. С помощью вас, друзья. С помощью вас команды. Мы один поле не будем, мы никто один. Без анархам я никто. Без гурю я никто. Без булав я никто. Мы все только в команде мы добиваемся успеха. А команду создать это нелегко, да. Время требует. Это от человека требует. Вот. Вера, его внимание, ну, это доступно. Компания Милейн, что я могу сказать? Это мой первый успех в сетевом маркетинге. опыта маленький, 2-3 года всего лишь работал в сетевом маркетинге. Опыта нету. Тяжело было, но мы это сделали. Сейчас у вас протопленная дорога. Далеку. Раньше у нас результатов по Казахстану не было, а сейчас прям в офисе у вас результат сидит и не одна, не, не одна. Она есть. Так что реально здесь можно хороший день заработать. Здесь вы сами убедились, многие люди уже получили лишнюю. Не только на Кипре, пока остальные купили. У меня лично тоже по водоразделу в Астане есть. Буква два наханы, как это взяли. За что конкретно за время? А Посмотрите, прекрасно же это. Где можно так заработать Если бы она хан работала, она вот такая квартира была бы. Так что это реально, друзья. Здесь просто надо поверить, там. взяться и все с себя начинается. Не с не с со... там каких-то. Нет, с себя начинается. Вот мы должны поверить. Как Бога верит, так и поверить в проект и идти. Делать. Выучить все. Вызубрить, спонсор зашкварник взяли, посадителя, обучи меня, покажи, что это такое. И все, людей тащить, тащить. Не получается, с теплым кругом. Отца просылки делайте, как я делал у меня степень грубо не получалось. Четыре месяца почему за мной никто не шел, никто не верил. А он думал, а что ты знаешь, что ты про миллионы скажешь, ты сам заработал сначала. И мне приходилось в WhatsApp рассылки делать, людям отправлять. Ватсап-группы же есть. Заходил туда и начал людям спамить, отправлять отправлять. Здравствуйте, меня зовут Лев Я продвигаю интернет-проект. Я вам хотите, я вам помогу в интернете. Вот эти продолжения. И никто не отвечал. Четыре месяца пробовал, пробовал, пробовал. И были такие моменты даже. Я одному тому же человеку два-три раза отправляю, он говорит, ты достал уже. Исчезен в моей жизни, говорит, откуда ты привязался ко мне? А что я не делал? Мне квартира нужна. Ну, да. Делал одно и то же рассылки, ну видите, кто что умеет, да, я не умел, с родственниками, я не умел с людьми общаться, ну честно, а, потому что я сам закомпрессованный был, я медколледж закончил, штатив держал в больнице, кто не медики есть здесь? Я. Yeah. Медики есть. Работа, знаете, наша, yeah. какая разговорка только с коллективом разговаривать, проблем yeah. снять, Расплата маленькая. И за счет компании Медиенум я вообще на сто изменился. Другим человеком стал. Как белая ворона среди черных. Внутри родственника. Он разбогател, он кидал людей. Он игрок украл бизнес и не Так что. Да. Так что я, знаете, что добавлю? Автоплюс. Да, автоплюс, я расскажу. Просто мы здесь все свои сидим, да? Партнер, руки поднимите, партнеры? Все, все. все. О, все партнеры, классно. А да, вон новенький только написано там, да? пять человек, да? Шесть человек. А, вот новенький, да? Да, да, да. Булат, да. да. где Булат? Булат. Вот, Али, остались вместе? Алма, Жанна, Толганай, Айзан. <свят> <свят> <свят> Знаете, я хочу вам сказать? Вы молодцы. Я благодарен вам, что пришли сюда, поскольку время удели. Всем ямбарм подставки, но таких вот находится. Я хочу вас поздравить, вы первый сейчас, первый среди своих окружений, кто начнет компанию Елеквигать. Рынок пустой. Всего лишь год компания Казахстане. Компания работает с 201 года в 127 странах мира. Но Казахстане, она всего лишь год, чуть больше года. Так что вы первый. Впервые. И как видите, мы друг от друга не отличаемся, мы все одинаковые люди. Все одинаковые. Но у карман, у всех разных. Так что я вам желаю начать с хорошей скоростью, начать с новой силой, никого не слушать Делайте это бизнес Вот я с Павла приехал. За месяц я в шести городах побывал сейчас. А матом, дальше поездки классно жизнь. Сюда. Хотели бы так же? Да. Хотели бы, да? да, да, да. Вот представьте, уже больше года я не работаю. Да. Никто не работаю жена не работает, дети ходят там, э, на разные секции, ходят на платные. Не нуждаемся в деньгах. Проблем нет кредита вообще нету сейчас. Чисто моя работа, это я сейчас даже людей не зову, давно не зову. Я домой прихожу просто. И команда работает. На скайпе встреча в 11, мне люди звонят, в 11 выйдешь на связь, Хорошо, я у всех журнале отмечаю. В день 3-4 встречи, все, вот все мои работы. И потом вот, на регион выезжаю. И так, на регион, когда выезжаешь, уже тебя как можно встретят, покормят, оденут. Классная жизнь. Ради этого стоит здесь работать. Еще хочу подчеркнуть, смотрите, сейчас автоплюс буду рассказывать. Вы работаете? У меня вообще работаю. Где работаете? Я работаю в частном садике я заведующая. О, заведующая. Зарплата сколько? тысяч. А вот хорошо заработать. тысяч три зарплаты.